всем здравствуйте прямой эфир в автомобиле поэтому буду вещать отсюда так ну что начнем что мы установили это у нас серпухов если я не ошибаюсь сейчас буду просто вспоминать ну что я заранее не подготовился это четыре поста серпухов это у нас это у нас это у нас Нягонь, два поста, и, которые закончили вроде, да, вот на это еще пост. Где-то там установили в городе Сигежа два поста, отправили Карелия, один моноблок, Держинский, один моноблок. Уехали устанавливать пин-души, Карелия, два поста. Вот-вот-вот, новости с полей, так сказать. Так, сделали переоборудование под грузовую мойку, город МСО в Шаховской. Вот, отлично. Спасибо, спасибо, спасибо. Это у нас Максим присоединился, многие его уже знают. Вот. кстати, мы недавно сняли видео специально и написали отдельную инструкцию для клиентов, к которым выезжает наша монтажная бригада. Для чего мы это сделали? Очень часто бывает так, что э, наши парни к вам выезжают, в результате приезжая на объект, у вас там бывает много чего не готово, а иногда вообще ничего не готово. Поэтому мы специально записали видео, чтобы прежде чем выезжала наша монтажная бригада, э, или наши менеджеры, или начальник цеха, и вам скинут это видео, скинут инструкцию, которую вы должны посмотреть и проверить, все ли у вас на месте, все ли у вас подключено, все у вас собрано, сварено, там все, это, ну, в таком духе. Так, давайте начну отвечать за шаховскую. спасибо. Используйте дозатор улька? Да, конечно, используем. Используем дозатор Вулька, Сека, дозатроны мы ставим, есть инжекторы, которые ставятся на высокое давление. Вот четыре вида дозаторов, которые мы используем. Это уже дальше как выбирает клиент. Вот есть клиент, например, он говорит, я хочу, вот у меня была на мойке, э, на, к примеру, это ульки стояли я хочу чтобы у меня сека стояла я хочу чтобы у меня там на высоком давлении и все как вы захотите как вы скажете так и сделаем какая разница в цене на оборудование с монтажом и без а, ну смотря какое какое оборудование но ну, в среднем это 20 тысяч у нас идет за монтаж одного комплекта оборудования 20 там и до 50 тысяч может доходить это в зависимости уже от сложности оборудования так перегородки между боксами какой материал лучше в обслуживании ну Чаще всего наши клиенты используют баннера, но баннера тоже бывают разные. Смотрите, вы когда заказываете баннера, очень часто клиенты используют самые дешевые, самые тонкие баннера рекламные. Они на быстро портятся, буквально за три месяца. Поэтому отнеситесь к этому серьезно. Если вы хотите, чтобы ваша мойка долгое время ну, выглядела очень красиво, пожалуйста, покупайте хорошие, дорогие баннера. Потому что они так ужасно потом начинают выглядеть. И вот честно, вот приезжаешь на объект, да, где установлено наше оборудование, а он так выглядит убого из-за того, что просто хозяин мойки пожалел э, денег и купил самый-самый дешевый материал для банного перегородок. Так можно использовать и стекло, или поликарбонат, э, и металлопрофиль. Там по-разному, кто как использует, э, кто вообще там строит эти перегородки. Так что можно делать все, что хотите. Как правильно набирать рабочий персонал? А, вот это у меня, честно сказать, это моя личность личная фишка, которой я вообще там, я, наверное, скоро запишу курс, потому что у меня работает, я считаю, не знаю, и люди, которые, в принципе, оказываются у нас там в цеху, у нас в офисе продаж, у нас самая лучшая команда. У нас мы как один единый целый механизм. И это прям я вот от этого, наверное, больше кайфую от того, что на самом деле работать в таком коллективе это очень большое удовольствие. Вот честно. И если бы это это как одна большая семья такая. И вот если бы это было не так, мне было бы намного сложнее работать, наверное. А это вот. И мы выбираем людей по энергетике. В первую очередь, если вы берете себе работника, вы должны понимать, что ваш работник должен вам подходить по энергетике. Это должен быть честный, открытый, хороший человек, который вы хотели бы, чтобы этот человек оказался там в кругу ваших друзей, чтобы у вас был такой друг. Ну вот я всегда так говорю. Это в первую очередь. А дальше уже компетенции. Вот это в первую очередь. Так. Уехали, устанавливали пиндуши, два, пари, да, а вы ставите светофоры на постах. Да, мы ставим светофоры на постах. Кстати, мы сейчас ставим и светофоры на постах, мы сейчас делаем голосовое сопровождение. Так как у нас сейчас появился отдельно инженерный отдел, который разрабатывает новые продукты, который разрабатывает дополнительные какие-то докомплектации. Поэтому, если у вас появилась какая-то идея, там, например, вы где-то это увидели, уехали в Европу, Америку, я не знаю, куда-то уехали там, за границу, там увидели, там, или... В России где-то увидели, вам понравилось какое-то решение, вы в принципе можете позвонить к нам и э, сказать, парни, вот мне вот это вот это понравилось, делайте или не делайте, или можете ли вы это сделать. И постараемся, мы по крайней мере постараемся сделать, э, исполнить ваш, э, ваш заказ, как правильно сказать. Избавиться от примеса на МСО. Подмеса. А, кстати, вот самое интересное, вот я занимаюсь, я уже тысячу раз это говорил, я занимаюсь 10 лет оборудованием, я 10 лет устанавливаю эти мойки, мы, и несмотря на то, что мы столько лет занимаемся этим, мы каждый день что-то новое для себя находим, мы каждый день, это новые сотрудники, которые могут там подсказать, слушайте, парни, а вот здесь вот, оказывается, нужно делать вот так и вот так там. Здесь это несмотря на то, что вот кто меня знает, они знают, что я э, не, не буду там хвалиться, да, ну, ну реально, я стараюсь, я прям забочусь о своем продукте, я стараюсь каждый раз его дорабатывать, я каждый раз стараюсь что-то там придумать, мы каждый раз берем самое лучшее из всех, кто увиденных нашим, ну, продукта вообще на этом рынке несмотря на это каждый раз мы находим что-то новое что-то интересное и внедряем у себя И вот недавно мы нашли одно решение которое сейчас вот если у нас наши старые клиенты нас смотрят мы с вами поделимся бесплатно этим решением Ну как бы бесплатно как там просто нужно одну маленькую деталь купить и тогда у вас не будет абсолютно никакого подмеса химии это недавно решение мы тоже нашли освещение ставите да мы ставим освещение кстати недавно клиент заказал у нас освещение на мойке это пятипостовая мойка и вот наша бригада сейчас будет устанавливать освещение на данном объекте для освещения что нужно подготовить или все сами делайте мы Можем как и сами собой привести э, все прожектора там, да, и также вы можете, в принципе, закупить сами прожектора, а мы уже приедем и их просто подключим. Смотрите, монтажная бригада, она разбирается хорошо в оборудовании том, которое они вам ставят. Но это не профессиональные электрики, которые там решат ваши кучи задач, залезут на столбы там или еще проведут линию, нет. Если вы хотите, вот сразу, вот я буду прям сразу то, что, с чем сталкиваемся, сразу вам тоже это рассказывать, чтобы вам было понятно и полезно. Вот смотрите, есть два вида людей, ну, два вида электриков, что ли, вот так могу сказать. Первое это те, которые исполнители, вы им сказали, вот это, вот это, вот это, вот это. какие-то простые задачи они могут. Вот наши монтажники, они какие-то простые задачи, да, они вам помогут решить их, там, поставить, подключить электричество, там, свет подключить как-то. Ну вот такие простые задачи, но ну, тоже заранее обговаривать. Но если вы хотите провести... Там, от трансформаторной какой-то будки провести электричество. Если вы хотите э, там еще что-то там рядом подключить. У нас были такие кейсы, когда рядом подключить какое-то кафе там, а там еще какое-то еще оборудование стоит. Э, или там провести проводку там, я не знаю, в, в какие-то еще дополнительные помещения. Там, апрель... Это уже совсем другие электрики. Поэтому заранее предупреждайте, пожалуйста. Если вы хотите к нашим э, парням обратиться и сказать, парни, сделайте мне вот это, вот это, вот это, заранее просто предупреждайте нас, говорите мне нужен профессиональный электрик, который поможет мне решить там, это бывает, <клев> извиняюсь, это бывает слаботочка, это бывает там камеры какие -то. ну короче, там много-много профессиональные электрики меня поймут, поэтому, если у вас есть какие-то задачи к электрикам, заранее просто предупреждайте, и мы именно э, подходящего человека отправим к вам на объект, чтобы он сделал все грамотно и правильно. Так, на земле какого назначения ставить мойку, риски строительства мойки на арендованной частной земле? так назначение должно быть про назначение и для обслуживания автомобилей и транспорта короче получается если, если честно вот правильно все это вы можете сейчас нашим менеджерам, любым позвонить, любому менеджеру менеджер сейчас позвоните он, они это все от зубов отскакивают. почему потому что мы специально приводили специалиста который обучал наших менеджеров как должна строиться мой на какой земле какая должна быть санитарная зона честно я этим не занимаюсь, я занимаюсь продуктом на сегодняшний день я занимаюсь продуктом и я ото, отошел от этого всего и э, если я сейчас что-то начну говорить вот я честно не знаю вот честно как прям правильно точно я не хочу чтобы завтра вы мне сказать да вот он какую-то там пронес какую-то шляпу Я не хочу чтобы так было поэтому и наши менеджеры обучаются специально звоните они вам обязательно все подскажут прям идеально что так что комар носа не подточит то что я вам сейчас скажу я могу где-то ошибаться а я не хочу э, давать ну Какую-то информацию горит, в которой я сто процентов не уверен, что она правильная. Так, где лучше ставить пылесос на посту или отдельно выносить? Нет, пылесос. Вот это уже моя тема. Пылесос, конечно, лучше ставить э, на улице. Почему? Вот, чтобы вы понимали, мы замеряли наши клиенты, которые ставили пылесосы внутри э, постов моечных. Э, Чек сразу падал. Почему? Потому что клиент, если уже будет пылесоситься, вы представляете, что он для этого делает? Он начинает выкидывать оттуда все коврики, потом он начинает вытирать панель. А вы в это время вы же не зарабатываете. Получается, он начинает вытирать панель там лобовой себе снизу снутри вытереть там еще еще там сиденье начнет протирать там все такое а в этот момент вы не зарабатываете поэтому обязательно пылесосную станцию и воздух выносите на улицу больше заработаете поверьте подключаете из тех комнаты или мне нужно провести провод в тех комнате вот прежде чем приедет монтажная бригада уже должно быть подключено электричество еще раз вот сотый Сто тысячный раз говорю, смотрите, обязательно должно быть подключено электричество с расчетом на 7 киловатт на каждый пост. Это значит, если у вас 5-постовая мойка, это 35 киловатт, плюс э, вы берете еще 20 киловатт с запасом, это вот этот моментальный ток, который нужен для запуска э, мотора двигателя поэтому что вы делаете вы получаете если у вас 5 постов значит 35 киловатт плюс 20 еще считаете это 55 киловатт значит проводка должна быть подведена заведена в щиток электрический там должен стоять обязательно должен стоять рубильник чтобы если вдруг что-то пойдет не так чтобы рубильника можно было выключить иначе пожарные организации всякие они до вас докопаются и вас могут оштрафовать поэтому заводите туда электричество подключаете рубильник ставите туда автоматы на количество постов которые у вас будут чтобы наши монтажники могли туда подключиться и тогда будет все круто у вас быстро все запустится и мы с вами запустим вашу мойку и она будет сразу приносить деньги я про провод про... про... спрашивал про освещение а, провод освещения провод освещения вы загоняете ну вы задавайте конкретных вопрос, чтобы я правильно вас... смог вам ответить провод освещения провод должен заходить в техническую комнату с каждого поста провод освещения должен заходить в техническую комнату, потому что все релейки, все вот эти вот э, управляющие, получается фаза с релейная плата, э, все находится в технической комнате. Э, только плата управления сама с мозгами находится в терминале, все остальное там, э, все электричество получается находится в э, технической комнате. Поэтому со провод обязательно должен быть в технической комнате. Стоит ли делать закладные под антифри́? чтобы сэкономить на воде. Конечно, стоит. Это очень удобная штука. там Зимой, например, когда работы мало, там вы можете... Вода будет циркулировать постоянно. Поэтому я очень советую, конечно, делайте. Если вы можете... Мойка до сих пор не построена, конечно, сделайте. Но сделайте тоже грамотно. Сделайте так, чтобы вокруг этого антифроста мы так делали, чтобы обводите там... Или... О, в общем теплой трубой, ну в общем чтобы это тоже не замерзало, потому что у меня есть случаи, когда это все сделали, а в результате это все замерзло и не работало потом всю зиму, поэтому делайте это тоже, чтобы обогревалось все нормально так, я понял такую тему, что на зиму вообще нужно отключить магистраль пены и снять пенный пистолет, как посоветуете? ну не факт, я не скажу у меня есть вот клиенты в Челябинске они спокойно запускались э и зимой запускаются вообще без проблем, включают пену и пена у них нормально пенится, поэтому, ну и это кто как хочет, да? Хотите отключайте, не хотите не отключать Почему это? Почему это происходит? Объясню. В, обычно ставят вот так: э, на одном пистолете ставят на низкое давление и плюс прорезает вот этот клапан, чтобы постоянно вода текла, или просто вставит вообще, чтобы вода постоянно текла такой клапан есть. А на второй ставит только под низким давлением. В результате что происходит? Пока человек моется, пенный пистолет замер... ну, водой пока моет машину, в результате пенный пистолет замерзает. Из-за этого стали одну консоль делать. На самом деле, ну не знаю, если это все правильно, короче, грамотно сделать, то будет работать все зашибись. Я вам э, обращайтесь, мы вам подскажем, как это все правильно сделать. Что у вас со стройкой в Казахстане? Со стройкой в Казахстане пока еще мы не строимся в Казахстане, э, потому что здесь у нас туча объектов, которые мы здесь не успеваем вовремя ставить. Поэтому, если честно, да, потому что вовремя что? Мы не беремся, имеется в виду, за объекты, э, потому что все бригады все заняты там. Я сейчас не хочу соврать, сколько объектов. В общем, три объекта минимум сейчас в работе. Вот, поэтому, если что, мы уже сейчас ищем людей, которые готовы будут в Казахстане строить мойки самообслуживания. Как только найдем, как только договоримся и поймем, что эти люди реально профессионалы и готовы сделать, предложить качественный продукт, мы обязательно вам об этом скажем. Пылесос при минус 20. Э, ЗАЗ проблемы. ЗАЗ, правда, не знаю, что такое проблема. Будет работать? Пылесос при минус 20, при минус 40 тоже будет работать без проблем. Ему вообще... Да, здравствуйте. Так, у вас можно приобрести отдельные запчасти для оборудования МСО? Да, конечно. И сейчас мы делаем онлайн-магазин. Он уже, в принципе, сделан. Просто сейчас немного правильно размещаем все позиции, чтобы вам было удобно зайти в него и выбрать то, что вам нужно. А так у нас, конечно, у нас есть и запчасти, всегда у нас на складах, склады у нас полные, кто был у нас уже видел, наверное, потому что у нас полные склады и там отдельно большое помещение, где чисто запчасти на МСО. Поэтому обращайтесь и вот скоро, я думаю, там максимум еще месяц, мы уже запустим наш онлайн-магазин, он будет правильно работать, чтобы вам было легко подобрать оборудование, комплектующие, ну все что вам нужно, там можно будет уже увидеть. И, кстати, нашим постоянным клиентам или кто у нас уже купил оборудование, будут хорошие скидки, вот это вот, кстати, не забывайте. Так, химчистка прибыльная, да, химчистка, кстати, очень прибыльная штука. Если вы поставите себе аппарат по химчистке, но единственное, вот что вы должны знать, если вы ставите себе аппарат по химчистке, вы обязательно должны поставить администратора, объяснить ему, как он должен работать, как правильно пользоваться химчисткой, иначе это будет, клиенты будут очень недовольны, и очень часто, что может быть, что они могут испортить машину из-за того, что неправильно делали химчистку. Вот это тоже, и потом они будут все претензии вам предъявлять, типа у вас химия не такая, оборудование не такое, и еще что-нибудь. Поэтому прежде чем запускать аппарат для химчистки, вы берете администратора, объясняете администратору, как правильно, он должен сам быть профессионалом в химчистке, а потом уже вы аппарат, ну, запускаете этот аппарат и клиентам, чтобы они могли им пользоваться. Вот я это мой вам совет. Сколько точек нужно для освещения и какой мощности? Я советую, ну в принципе, 50 киловатт, 50 ваттный 50 ватный. Прожекторы, именно прожекторы, чтобы ставили Вот знаете, прожектора бывают такие. Вот именно прожекторы 50 ватные, 6 штук. Это два с одной стороны, по бокам именно: два с одного боку, два с другого боку, и по одному спереди и сзади. Почему так объясню? Чем ярче у вас освещение в боксе, 50 ватт хватает, 75 это слишком ярко будет, неудобно, глаза прям резать будет, а вот, ой, то есть 75 это будет слишком мощно, а вот 50 прям идеально, почему это хорошо, потому что если чем у вас освещение, тем больше клиент потратит на то, чтобы смыть всю грязь с машины, иначе он уедет и скажет, что у вас была химия плохая, вода плохая, там давление, еще что-нибудь ну, что придумает. А по, по, все на самом деле потому, что он не увидел грязь, к примеру. А если у вас хорошее освещение, он, во-первых, дольше будет мыться, и вы больше заработаете, поэтому очень вам советую, не экономьте на освещении. Ставьте не меньше шести прожекторов. Так, так, так, так, всем ответил, всем помахал. Пену при морозе очень сложно мыть. Нет, пену при морозе не очень сложно мыть. И, кстати, мы сейчас одно предложение, короче, разрабатываем для клиентов которая поможет вам работать даже при минус там 20-25 у вас будет в общем тепло будет даже на уличной мойке, машина сама будет греться и за счет этого вы можете спокойно мыть машину и она не будет за плюс она даже чуть-чуть еще подсыхать будет, пока вы будете мыться, вот такую штуку ну короче, в общем, это в дальнейшем как только это будет готовый продукт уже проверенный, протестированный, мы вам обязательно про него скажем, для теплой воды на посту какой бойлер ставить, объем, мощность? Если это один пост, 150-200 литров. И в общем, вообще в идеале ставьте по 200 литров на каждый пост. Ну и не по 200 литров, в принципе, если это там, трехпостовая, можете там, 600 литров Если единовременно какой-то один там, 600 литровый будет бойлер, тоже можете его использовать. Не проблема. А, вообще, конечно, в идеале это ставить специальные есть бойлеры такие. Это они сами дизельные такие бойлеры. Это дизельные котлы такие, которые на высоком давлении уже подключаются. Не на низком давлении у вас идет горячая вода она а в высоком давлении на выходе подключается вот этот вот э, котел и уже на выходе вы получаете там где-то около 95 градусов до 100 не доводится специально чтобы это не превратилось уже в пар а такие тоже есть, но это чуть дорого, не чуть, это а нормально дорого, на каждый пост там под, под, под 100-150 тысяч уходит, но зато, если вы строите там грамотную, хорошую мойку, то это вам окупится, я думаю, ну как, короче, это удобно, в общем, самое главное, какие лучше консоли ставят, прямые, лизообразные? Ну как сказать прямые или заобразные? Если у вас мойка самообслуживания, две консоли, чтобы они не бились, вам обязательно нужно заобразную. Да, можно прямые тоже сделать, сварить их там косами, но это так стрёмно смотрится, поэтому я советую ставить заобразные консоли, смотрится красиво, удобно, эргономично, там еще какими нибудь слова можете сами добавить сверху. Так, какие моторы ставить? Мы ставим три вида моторов, даже четыре. Это ЕМЕ, Николини, Равель или российские двигатели. Поэтому все по-своему хорошие. В принципе, нельзя сказать, что российские, они дешевле. Мы ставим в основном это Ravel или ЕМЕ двигатели. Николини, Равель, ЕМЕ, одно из трех. Они, в принципе, все в одной ценовой категории. И плюс по качеству они абсолютно одинаковые. И если это более какая-то дешевая комплектация, то можем поставить российский э, двигатель. Так, сколько? А, сколько вопросов? Сколько стоит клапан в сборе на воду? Э, клапан на воду стоит половиной тысячи. Сейчас евро поднялся. Э, я не помню, поднялась она или нет. Сейчас вот, в общем, где-то на воду, на обычную воду, если на низкое давление, то половиной тысячи, кажется, если я не ошибаюсь. Надуру надур, привет, хороший парень. Да, согласен, он у нас мощный. Это наш монтажник, который сейчас уехал в Краснодар на монтаж. Здравствуйте, объясните мне, пожалуйста, куда вывести отвод от осмоса. Куда вывести? В канализацию выводить? Только в канализацию. Почему? Потому... Вот, кстати, хороший, охрененный просто вопрос что делают наши клиенты, они выводят воду из осмоса, там смотрите, чтобы вы понимали, у кого еще нет осмоса и не знает, что это такое, там выхода два есть, один осматическая уже деминерализованная вода, и второй выход, это в сброс уже получается, это, ну, как, бы, как бы, ну, остаточная грязная вода, как сказать, да? чтобы вы понимали, что такое осмос, осмос, выкидывает там 60 или 70 процентов воды и только выдает 30 процентов вот этой деминерализованной выдает 30 процентов соответственно остальная вода она если вы наполните ее какой-нибудь резервуар вы почувствуете она прям воняет и вот некоторые наши клиенты, чтобы эту воду просто так не сбрасывать, типа, блин, экономия воды, и они начинают этот выход, этот воды ставить тот же резервуар с водой, который питается вся мойка. И в результате это первое, на чем вы теряете. Воняет у вас вся мойка из-за того, что вода вся вонючая получается. Второе, это то, что у вас химия будет хреново работать, потому что химия работает плохо из-за того, что в ней бывает очень много минералов, солей. Представьте, она, все это концентрация, собирается в этом резервуаре, и в результате химия будет ужасно мыть у вас, вам придется больше химии использовать. И третье, у вас будет, уже через какое-то время начнут забиваться а, мембраны на осматической установке. Поэтому, огромная просьба, не ставьте ее в резервуар с водой. Вывод вот этот, а, скидывайте его в канализацию, все, избавляйтесь от него, пожертвуйте этим, а, сделайте дороже осматическую воду, но, блин, ну не, не ставьте его. Так, воздух зимой на пылесосной станции отключать нужно на улице? Uh, в принципе, смотрите, что там происходит. Uh, если вы... А, Это такой насыщенный прямой эфир у нас получится. Смотрите, если вы короче, поставите на выходе с компрессора специальный фильтр, который задерживает масло и воду, то тогда вам можно не заморачиваться, ничего не будет. Конденсата не будет, он проходить не будет, тогда у вас ничего не замерзнет. Но если у такого фильтра у вас нет, то тогда у вас собираться будет концентр... Короче, в общем, вода будет там собираться, и она может замерзнуть, и у вас просто замерзнут все шланги, воздушные шланги, они могут замерзнуть. Поэтому <смех>, ставите э, фильтра, э, там бывают специальные такие масляные, ну, бывают хорошие, дорогие, только не берите самые нехорошие, берите хорошие качественные фильтра именно на компрессоре, который стоит. И они полностью всю воду задерживают, и в результате у вас идет чисто сухой воздух входит. И тогда ничего не замерзнет, все будет зашибись. А, цена не, мерз... не замерзайки Вот цену не... Не замерзайки не могу сказать, потому что мы до сих пор над ней колдуем. Смотрите, какая штука, короче, получилась не замерзайка а, Там можно сделать, как все, да, а, это вот счетчики-счетчики разные там ставятся, там можно поставить любой счетчик, но что происходит? Если мы вам поставим также как делают остальные то э, клиент останется ну получает там будет обман в общем э, количество э, то, что отображаться будет на счетчике, и действительно количество воды, которое выходит, это будет не совпадать. Поэтому мы, делаем, мы хотим сделать так, чтобы все было идеально, и чтобы клиенты были довольны. Например, если они сделали даже литр 100 грамм, то вышло литр 100 грамм ровно. Они а не чтобы там, если клиент там 5 литров залил, а у него зашло только 3. Да? На, на счетчике, например, показало 5 литров, а на самом деле вылилось только 3. Вот, поэтому мы пока прорабатываем, но я думаю, там в течение еще месяца, наверное, до конца ноября, в общем, надеюсь, он будет так перелив 20 трубой можно сделать какой перелив нет перелив если вы с резервуара хотите сделать нет конечно делайте 50 канализационной трубой ни в коем случае что за 20 труба? она блин о чем она не успеет столько воды пропустить через себя так черный терминал хочу поменять на такие дорого стоят они это уже к нашим менеджерам если я не ошибаюсь там в районе 15 тысяч рублей стоит Дороже, если вы покупаете только, если вы еще не купили у нас оборудование, а только хотите его купить, и вы заказали обычный терминал, и хотите поставить черный, то они будут дороже на 15 или 18 тысяч, вот точно не могу сейчас сказать, но если вы у вас уже стоят терминалы, и вы хотите поставить черный, то это уже надо обсуждать, сколько это будет стоить, это скорее всего полностью терминал надо будет заменять, да, привет, привет. Так, химию через осмос можно запустить? Конечно, можно. Это просто вы обращаетесь сейчас к нашим э, сервисникам, и они просто удаленно с компьютера смогут подключить. Если у вас уже стоит осмос, все наше оборудование стоит, они просто сделают так, чтобы химия уже э, мешалась не с обычной водой, а смотить масло минеральное лучше лить на этикетке помпы, написано на полусинтетика. Да! Тоже хороший вопрос. Масло обязательно заливайте полусть, э, минеральное. Почему это 15 в 40 или 20 в 40? Объясню почему. Э, потому что оно более гуще. Я разговаривал сам с, с представителем завода Хавк на одной из выставок один раз. Я задал им этот вопрос. Я говорю, почему у вас раньше было написано на, а я давно уже покупаю эти помпы. Я один из первых, кто вообще в России стал э, заниматься помпами Хавк не один из первых, я первый, который начал вообще им заниматься, а потом уже дальше они пошли вот такой, в массовую сейчас продажу и э, я у них спросил я говорю, почему раньше у вас было на помпе написано 20 В40, а сейчас вы сделали 10, он говорит, ну это наше руководство решило так сделать, там самый-самый главный но на самом деле мы тоже считаем, что лучше лить минеральное масло э, у нас есть трейдин и вы можете, в принципе, старый терминал сдать обратно, и мы э, посчитаем их как-то. Ну, в общем, там целая система. В общем, звоните нашим менеджерам, они все объяснят хорошо. Это такая долгая история, там много нужно объяснять. Так, если есть хороший участок, но по нему проходит электрокабель городской, лучше отказать от этого участка или запускать им всего? Ну, как сказать, запускать лучше или нет. Если вам, вам администрация просто тупо не пустит вас запускать мойку. Ну, если у вас и какой-то участок, вам, вам просто там не дадут открыть мойку. Поэтому вам нужно сначала подготовить все документы. Если вам уже все разрешили и кабель, если лежит под землей, то там можно, в принципе, там выкопать там, метровый по-любому. Вам 2 метра два надо будет копать для резервуаров, там еще для чего-то. Поэтому, если вам администрация дала разрешение, то, конечно, газуйте, и делайте, если место хорошее, тем более. Потому что место хорошее – это половина дела. От этого очень много зависит. Как, как происходит? 90% наших клиентов которые покупают у нас оборудование, они в результате ставят человека, который вообще в жизни никогда лампочку не прикручивал. И в результате люди звонят нам по, по таким идиотским, там из резетки просто может выйти шнур из резетки, он мне говорит, знаете у нас насос не работает, вот вы не скажете, а что произошло? Вот у нас насос не работает, вот воды нету на постах там или еще что-то. Мы говорим, а у вас насос работает, вот он, хотя бы посмотрите, вообще светится сам. А нет, не светится. А ну, а вот вот я вижу из вилки вилку просто надо засунуть там я не ну очень бывает глупые вопросы про но настолько идиотские вопросы бывает иногда нам задают вот поверьте да пожалейте нас у нас наши сервисники просто не слазят с этих трубок я для этого да сделал несколько человек которые отвечают на звонки электрики ну кто с нами работает это знает ну дорогие мои друзья если вы открываете мойку самообслуживания это оборудование и как в любом производственном цехе как в любом я не знаю как любое оборудование должен быть какой-то один человек который который у вас будет это все обслуживать. Это какой-то грамотный мастер, хотя бы... Не обязательно, чтобы он разбирался в мойках самообслуживания, но хотя бы, чтобы он знал сантехнику, электрику, хотя бы какие-то минимальные азы, вот здесь вот, хотя бы в жизни, который, не знаю, хоть один раз поставил себе резетку когда-нибудь там. Потому что, вы понимаете, когда вы ставите человека, который вообще ни в чем не разбирается, это ваш же геморрой. Это вы же потом себе делаете проблемы. Вам кажется, иногда это бывает до такой... До какого бреда доходит? Бывает так, что помпа, вот она помпа, да, это привезенная с Италии, итальянская помпа, там, да, все хорошо, работает идеально, но проходит какое-то полгода, и она начинает там сбоку, есть болтик, кто занимается самообслуживанием, знает, я знаю, конкуренты за мной следят, и они это знают коллеги мои. Вот, и она бывает просто чуть, и клиент в панике, звонит там, у меня течет помпа, у меня там все пропало, у меня просто ужас происходит. И я говорю, просто снимите видео, отправьте нам видео, я посмотрю. И просто смотришь там 19-м ключом, просто чуть-чуть затянуть. Все, проблема исчезла. Ну, блин, друзья мои, если вы открываете мойку самообслуживания, она же приносит охрененные деньги. Я уверен, что все люди, которые... Купили у нас оборудование, очень счастливы, что они заказали у нас оборудование, они счастливы, что этот бизнес приносит им прибыль. Я уверен, что все люди, которые купили э, оборудование, поставили его, вот, запустили мойку самообслуживания, они приносят, это приносит хорошую прибыль. Но почему вы экономите на таких элементарных вещах, на мастерах каких-то там? Возьмите просто, договоритесь с каким-нибудь мастером хотя бы тысячу рублей за выезд, который будет у вас брать, чтобы он ремонтировал ваши там какие-то мелочи, просто подкручивал хотя бы. Ну честно, это прям наболело, вот честно. А -а -а -а, <реб> это такая боль. Так, э -э, как утепляют мойку, чтобы она работала в морозы? Ух, там целая огромная история, как это можно сделать. Это можно и, я не знаю, построить закрытые мойки. Это теплый пол, это, ух, короче, там вариантов куча. Если у вас открытая мойка, конечно, вы там ничего не сделаете. Максимум, что вы можете сделать, это теплый пол, да, и просто магистрали там кинуть дополнительные или кабель обогревающий, или некоторые делают шланг кидают, который от теплого пола такой же шланг кидают рядом с магистралью, чтобы он обогревал всю эту... Линию, всю магистраль высокого давления Так, в общем Да, привет, привет парни <laughs> Привет цеху а, Вот это самая крутая команда Которая работает у нас в цеху Привет парни вам И а, вообще спасибо, что вы у меня есть а, Мы вместе делаем лучший продукт на рынке И я уверен в скором времени Мы станем лидерами на этом рынке Я вам обещаю по крайней мере, все, все, все наши действия, которые мы производим каждый день и делаем, вы сами увидите видите, и клиенты наши видят, как улучшается наш продукт, как работают наши менеджеры. Очень часто звонят нам клиенты и говорят, что, блин, реально, парни, с вами очень приятно работать, потому что у вас настолько такая отличная обратная связь. Вот поверьте, мы очень ради вас стараемся, мы хотим сделать не просто продать вам продукт, а хотим сделать лучший продукт на рынке, мы хотим сделать лучший сервис на рынке. И э, благодаря вам, вашим обратным отзывам, даже если это негативный какой-то обратный отзыв, звоните, говорите, не надо его там вот негодяй там, скажите, скажите мне, позвоните нам, и мы обязательно исправим и сделаем так, чтобы вы всегда оставались довольны и продуктом, и нами, и нашей компанией. В общем, всем всего хорошего. Спасибо всем, кто присоединился задавал вопросы вам здоровья в первую очередь больше бабла больше денег и счастья удачи в общем всего самого наилучшего